Государственная телерадиокомпания «ЛТР Новости» в студии вас приветствует. Юлия Ценкова, здравствуйте. скоро. скорых конектов и важных событий сегодняшнего дня. В правительстве изучат вопрос корректировки размеров штрафов за нарушение правил дорожного движения. Государственной ипотечной компании выделено 500 миллионов сомов на кредитование. Раскрыт факт контрабандного воза грузовой автомашины по ранее выявленной коррупционной схеме. В этом году Минсельхоз прогнозирует рост валового выпуска продукции сельского хозяйства.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 Президент принял министр иностранных дел Китая. Ван И состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сферах сельского хозяйства, транспорта, коммуникации, поддержки малого и среднего бизнеса, а также цифровизации с учетом опыта Китая. Вместе с тем обсуждено двустороннее сотрудничество в рамках международных организаций, а также в рамках платформы Один пояс, Один Путь. Сорунбай Дженбека выразил уверенность, что государственный визит председателя КНР Си в Кыргызстан, который ожидается в июне, даст новый толчок двустороннему сотрудничеству и укрепит Кыргызско-Китайскую дружбу что этот визит пройдет успешно, плодотворно, даст новый толчок нашим двусторонним отношениям. Между нашими странами есть полное взаимопонимание, доверие и возможность для укрепления и развития наших дружеских отношений. При поддержке Китая в Кыргызстане идут масштабные экономические проекты. Мы высоко ценим помощь Китая за все годы нашей независимости, отметил президент. Глава государства подчеркнул заинтересованность в дальнейшем развитии экономического сотрудничества между странами и акцентировал внимание на приоритетных проектах в сферах сельского хозяйства, транспорта и дорог. Сурунбай Жинбеков добавил, что Кыргызстан и Имеет единую с Китаем позицию по вопросам борьбы с тремя силами зла, терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Кроме того, он отметил, что развитие сотрудничества в рамках ШОС является одним из приоритетов внешней политики страны. Президент также подчеркнул, что кыргызская сторона придает большое значение развитию сотрудничества в рамках платформы Один пояс, Один Путь. Министр иностранных дел КНР Ван и отметил, в свою очередь, что между странами установлено стратегическое партнерство, добавив, что Китай был и остается надежным партнером и добрым соседом Кыргызстана. Мы искренне рады встретиться с вами. Мы готовимся к государственной визиту нашего уважаемого председателя Семкина. Я уверен, что этот визит пройдет очень успешно, плодотворно, и он даст новый толчок нашему двустороннему развитию. Я хочу особо отметить, у нас между нашими странами полное взаимопонимание и доверие. У нас есть полное Возможность развивать и укреплять наши девушки отношения. Мы поддерживаем курс развития Кыргызстана под вашим руководством. Мой визит является подготовкой к государственному визиту председателя Китая Си Цзиньпиня в вашу страну и предстоящему саммиту глав государств членов ШОС. На данный момент совместно с Министерством иностранных дел Кыргызстана проводятся подготовительные мероприятия по всем направлениям. Мы уверены, что исторический визит председателя КНР Си Цзиньпиня обвенчается успехом и даст стимул развитию дружеских отношений между нашими народами и партнерство между странами. Китай поддержит Кыргызстан в реализации национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года. Об этом стало известно в ходе встречи министра иностранных дел Чингазай Дарбекова с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И. Отметьте, министр иностранных дел КНР находится в Бишкеке с официальным визитом. Главы МИД обсудили актуальные вопросы сотрудничества в ходе расширенного заседания. Уже завтра Ван И примет участие в саммите министров иностранных дел ШОС. Подробности материали материале Гульзады Чубаковой. В этом году кыргызско-китайским дипломатическим отношениям исполнилось 27 лет. За это время сделаны большие шаги вперед По многостороннему сотрудничеству была создана нормативно-правовая база, охватывающая все направления. На сегодняшний день взаимодействие двух стран вышло на новый уровень. Это не скрывает министр иностранных дел Китая Ван И, который прибыл в Бишкек с официальным визитом. В ходе официального визита министра иностранных дел Китайской Народной Республики прошло расширенное заседание глав МИД двух стран. Согласно повестке дня были обсуждены вопросы по углублению политико-дипломатических отношений, задачи по развитию культурно-гуманитарных, научно-технических, военно-технических, торгово-экономических взаимодействий. Мы с удовлетворением констатировали динамичное развитие наших двусторонних отношений, наших добросельских связей, которые в прошлом году в рамках официального визита президента Кыргызской республики господина Сурумбая Дженебекова были подняты до уровня всестороннего стратегического партнерства. Двустороннее сотрудничество на новый уровень поднимет предстоящий государственный визит председателя КНР Цзиньпиня в Кыргызстан. Это будет вторая официальная встреча глав двух государств только в этом году. В эти дни министры иностранных дел, посольства нашей страны и Китая активно готовятся к государственному визиту, имеющему историческое значение. Во время встречи глав внешнеполитических ведомств Чингузай Дарбекова и Иван И этот вопрос также был одним из основных в повестке дня. Буквально недавно президент Кыргызской республики. Э, Сурумбай Джеймбеков посетил Китайскую Народную Республику в рамках второго форума «Один пояс, один путь», где очень подробно, плодотворно главы наших государств обсудили повестку дня, все актуальные вопросы, стоящие на повестке дня, и достигли очень важных договоренностей, которые мы рассчитываем будут зафиксированы будут подписаны в ходе предстоящего государственного визита. Визит Соранбая джейнбекова в Пекин в рамках второго форума «Один пояс, один путь» внес вклад в реализацию этого проекта, отметил глава МИД Китая. По его словам, благодаря тому, что Соренбай-Джейнбеков и Цзиньпинь точно определили стратегическое направление, устанавливается более углубленное сотрудничество. Отметим «Один пояс, один путь» — это программа по строительству железнодорожного направления Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая должна выйти к Европе. На сегодняшний день есть две связывающие этот путь автодороги тор уарт 40% из товара оборота проходит именно по этим маршрутам. В случае, если будет построена железная дорога, то были бы расширены транзитные возможности. В дальнейшем кыргызско-китайские отношения должны развиваться по четырем направлениям: это сохранение устойчивости взаимодействия, несмотря ни на какие бы то ни было изменения в международной и региональной ситуации. Также нужно придерживаться принципа равноправия и поддержки друг друга, углублять дальше двухстороннее сотрудничество. Мы будем совместно реализовывать договоренности на высшем уровне. Это ускорит сопряжение реализации программы Один пояс, один путь. И четвертое это расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом организованной преступностью. Будем усиливать обеспечение безопасности при организации крупных мероприятий. Ванни подчеркнул, что два государства при полном взаимопонимании реализуют масштабные проекты. Им было отмечено, что Китай высоко оценивает национальную стратегию устойчивого развития Кыргызстана, рассчитанную до 2040 года. Глава МИД КНР добавил, что Поднебесная по мере возможности готова оказывать поддержку в реализации этой программы, в рамках которой есть проекты по развитию ирригационных систем и обеспечению населения страны чистой питьевой водой. Все отмеченные направления – в двухстороннем и многостороннем формате, которые на сегодняшний день развиваются, отражены в программе сотрудничества на 2020 и 2021 годы между МИД Кыргызстана и Китая. Документ сегодня подписали главы внешнеполитических ведомств двух стран. Если бы, например, мы еще, да, еще больше бы нарастили бы, да, вот потенциал двусторонних отношений, нашли бы новые э, именно направления, это, например, вот открытие совместных предприятий, понимаете, да, вот здесь мы должны, новые направления, это не просто чисто китайский бизнес должен именно работать в Кыргызстане, да, а должны быть совместные предприятия». За 27 лет установления дипломатических отношений стороны укрепили и сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. В настоящее время в Китае обучается более тысяч наших студентов. И в этом направлении достигается все больше успехов. В апреле, во время рабочего визита президента, китайские ученые отметили, что в результате исследований история кыргызов стала древнее. Также совместно с китайской стороной начались работы по организации масштабных культурных мероприятий. Так, в ближайшее время планируется организация постановки оперы «Манас» на территории Кыргызстана. Ульзада Чубакова Турара Нарабеков Лтр Бишкек 24 мая в столице пройдет медиафорум СМИ стран ШОС. Главной тематикой мероприятия станет роль средств массовой информации в развитии Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, будут обсуждаться вопросы динамичного продвижения платформы ШОС посредством медиаресурсов и создания единой площадки для эффективного взаимодействия СМИ. Подробнее в материале Айтул Кунсулпуевой. Огромную роль во взаимодействии и укреплении дружеских, политических и экономических отношений в рамках ШОС играет информационное сотрудничество. В рамках развития связи между представителями СМИ стран Шахайской организации в столице пройдет медиафорум, куда приглашено около 40 журналистов из 20 стран ШОС. Были приглашены более 40 гостей, из них 30 уже подтвердили свое участие. Мы ждем других тоже подтверждений. Составлены флайт планы также мы организуем для них не только конференцию, а также культурную программу, потому что мы должны давать медиаповод для того, чтобы имидж Кыргызстана улучшился благодаря этому мероприятию, потому что журналисты, они приезжают не только для того, чтобы участвовать на мероприятии, они будут освещать ситуацию в Кыргызстане в целом. Отметим, на открытии форума планируется участие главы государства. Главной тематикой мероприятия станет роль средств массовой информации развитие шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, будут обсуждаться вопросы динамичного продвижения платформы ШОС посредством медиаресурсов и создания единой площадки для эффективного взаимодействия СМИ. Роль ШОС год за годом развивается, укрепляется, международная позиция улучшается. Уже общее количество населения стран ШОС составляет более 3 миллиарда, и территория составляет где-то 60% Евразии, и там такие державы, как Россия, Китай, Пакистан, Индия и так далее, да? их роль в экономике мира, в социально-культурном развитии, в, безопасности, в обеспечении безопасности очень велика, поэтому очень важно правильно освещать стратегию от организации в целом на международной арене. Как известно, первый медиа-саммит шанхайской организации состоялся 1 июня прошлого года в Китае. Интерес к данной платформе сотрудничества в этом году только укрепился. Роль ШОС каждым годом растет. Средства массовой информации играют в этом большую роль. В этой связи очень важно представлять информацию достоверно, объективно и правильно. Средства массовой информации в этих странах уже представляют собой такую большую силу, и они должны всеми возможными способами попытаться отражать правильно достоверно, объективно и на основах реальных фактов, как работает ШОС, как, какие цели ставят и чего они хотят достичь, какие успехи уже имеются. И в этом отношении, конечно, средства массовой информации стран ШОС, включая Кыргызстан, является очень важным моментом. И к этому, этому вопросу надо уделять очень большое внимание. Отметим, медиафорум СМИ пройдет 24 мая в государственной резиденции Аларча. На мероприятие будут приглашены руководители государственных органов, представители секретариата и ведущие представители СМИ стран Шанхайской организации сотрудничества. Улу, ЛТР, Бишкек.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 продолжить. Первый этап проекта «Безопасный город» завершился 7 мая текущего года. На сегодняшний день в столице Чуйской области функционирует 110 аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения. В ГООБДД уже видят положительный эффект от запуска проекта. Аварийность на дорогах снизилась. А ведь к началу марта, когда не было еще ни одной камеры, число ДТП на дорогах Бишкека выросло до 133%, процентов, а в Чуйской области до 30%. Уже с 4 марта по сегодняшний день мы уже видим уже абсолютно э, другую картину. Да? В целом э, аварийность э, как в Чуйской области, так и в городе Бишкек снижается. Вместе с тем, именно э, количество погибших в городе Бишкек Снижено на 68%, а в Чуйск области на 38%. Перекрестки и дороги под камерами видеонаблюдения становятся безопаснее для пешеходов и водителей авто, так считают и сами граждане. А благодаря круглой сумме штрафов за нарушения нерадивые любители полихачить на дорогах стали бдительнее и аккуратнее в разы. В рамках реализации проекта "Безопасный город" на сегодняшний день составлено 108 137 постановлений о нарушениях ПДД, из которых 44,5 уже уплачено. При этом за различные виды нарушений правил дорожного движения установлена ответственность, в основном в размере от тысячи до пяти с половиной тысяч сомов.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 Сейчас у водителей, получивших так называемое письмо счастья, нарушений имеются самые настоящие льготы. Если они выплачивают штраф в течение 15 дней с момента получения уведомления, то получают 50% скидку. Но даже это, по словам водителей, порой не спасает их от опустошения кошельков. «Штрафы, на мой взгляд, дорогие. Например, заплатить 3000 сомов не каждому по карману. Например, если переехал стоп то зачем штрафовать на 3000 сомов? Можно сделать хотя бы 1000 сомов. Да, видеокамеры помогают обеспечивать безопасность, но будет лучше, если вернутся прежние суммы штрафов. Тем более, не все дороги у нас в хорошем состоянии». Поскольку вопрос оплаты штрафов за нарушение ПДД является социально значимым, в правительстве приняли решение откорректировать установленные суммы выплат. Для этого премьер-министр Мухаммед калы Аблгазиев поручил создать специальную рабочую группу. Эксперты до мая месяца проанализируют ситуацию на дорогах, охваченных безопасным городом, а после предложат свои рекомендации. По отдельным категориям возможно будет снижение, по другим категориям, если они не достигают,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 ответственность в сторону повышения. Но это будет уже приниматься с учетом мнения граждан. Как подчеркнул глава правительства, основная цель проекта – это не пополнение госказны за счет нарушителей, а обеспечение безопасности и сохранности человеческих жизней на дорогах. Сумма по различным категориям нарушений ПДД будет снижена лишь в том случае, если анализ покажет, что эти нарушения влекут наименьший вред на дорогах. То же самое нарушение, связанное с выездом на полосу, приличного движения она дает очень большую как бы, смертность и очень там, как бы, резонансные ДТП, да? может быть, по некоторым позициям мы дадим уже именно в части увеличения. Потому что штраф в любом случае, она не должна приравниваться все одинаково. Да? В зависимости от общественной опасности, какие-то нарушения должны быть, например, ответственность больше, за какие-то нарушения ответственность меньше. В правительстве подчеркивают, что окончательное решение по вопросу корректировки штрафов будет приниматься в рамках интересов государства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 Правительство выделило 500 миллионов сомов на государственное ипотечное кредитование. Кроме того, премьер-министр Мухаммед Калай Балгазиев пообещал, что к осени ставка по госипотеке снизится до 6%. процентов. Подробности у Кубата Кубаныч Обеспечение граждан доступным жильем – приоритетное направление работы Кабинета министров. Об этом стало известно на совещании по вопросу реализации программы «Доступное жилье 2015-2020». Кроме того, премьер-министр подписал распоряжение о выделении государственной ипотечной компании 500 миллионов сомов.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 В ходе совещания главе правительства была предоставлена информация о деятельности государственной ипотечной компании. Премьер-министр отметил, что с начала запуска ипотечной программы правительство на ее финансирование выделило свыше 4 миллиардов 800 миллионов сомов. Процентные ставки по ипотечным кредитам за это время снизились с 12-14% до 7-9%. И начиная вот с этой недели, возможно, даже со следующей недели, уже начнут поступать эти деньги. Также было поручение дано казначейству, чтобы уже начали изыскивать ресурсы для финансирования нашей программы. Как вы знаете, в списках у нас в актуальных на сегодняшний день более 3000 человек. Кроме этого, у нас в январе месяца были списки, поданы местными администрациями. И в целом на сегодняшний день почти 5000 человек у нас находятся в актуальных списках. Было отмечено, что президентам поставлена задача снизить процентные ставки по ипотеке до 6%, так как осуществлять выплаты по нынешним условиям для работников бюджетной сферы все еще трудно. В Кабмине заверили, что к осени эта цель правительством будет достигнута. Бишкек. Премьер-министр внес представление главе государства об освобождении руководителя аппарата правительства министра Кыргызской республики Шамиля Асымбекова от занимаемой должности согласно поданному заявлению. Указ, согласно которому принята отставка Шамильбека Асымбекова, уже подписал глава государства. Заявление по собственному желанию написал и председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской республики Бакыт Шашимбиев. Премьер-министр также внес представление президенту о его освобождении с должности. Глава государства Сорунбай Дженбеков подписал указ, согласно которому принята отставка Бакыта Шашимбиева. Он освобожден от занимаемой должности. Кроме того, сегодня заместитель руководителя аппарата правительства Мурат Мукамбетов освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению. Соответствующее решение подписал премьер-министр. Данное кадровое решение принято с учетом последних событий вокруг со КТМобайл и созданию государственного национального оператора сотовой связи деятельности руководства секретариата национального форума открытого правительства. Первый вице-премьер-министр Кубанбек Буронов провел очередное совещание о ходе исполнения мероприятий в рамках реализации концепции цифровой трансформации цифровой Кыргызстан. Так, Министерству финансов и Госкомитету информационных технологий и связи поручено в кратчайшие сроки внести на рассмотрение правительства проект решения по выделению необходимых финансовых средств. Вместе с тем, в целях своевременной реализации мероприятий в рамках концепции цифровой Кыргызстан, а также ввиду необходимости приобретения оргтехники, поручено проработать вопрос снятия моратория на приобретение оргтехники, ранее инициированного Комитетом по бюджету и финансам. Бурунов поручил Госкомитету информационных технологий и связи в кратчайшие сроки завершить тестовое испытание, внедрить аппаратно-программный комплекс по учету входящего и исходящего интернет-трафика. Министерству экономики государственной налоговой службе поручено в ускоренном порядке принять меры по утверждению нормативного правового акта, регулирующего данный вопрос. Кроме того, в срок до 1 июня поручено завершить подключение оставшихся школ к сети интернет. Министерство образования и науки и Министерству здравоохранения надлежит незамедлительно приступить к внедрению проектов школьных. Медицина, IT, поликлиника и умная школа. Также поручено разработать и внести в оперативном порядке ведомственные планы по цифровизации. По делу у незаконного освобождения так называемого вора в законе Азиза Батукаева из мест лишения свободы допрошен экс-министр МВД, экс-председатель ГСИН Зарылбек Расалиев. Об этом сообщает пресс служба МВД. Как отметили, в органах допрос состоялся на минувшей неделе.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 В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева разразился скандал. Директор Юристан Станбек Шигаев забрал два подлинника конца 19 века, подаренных в советское время Третьяковской галереи и Пушкинским музеем. Полотна одно – кисти Николая Сверчкова, лошадь с собакой, другой портрет Бакунина. Не имеют цены являются достоянием нации государственной собственностью. Согласно расписке Шагаева, размещенной на отдельных новостных сайтах, он признает, что взял картины из хранилища для сканирования и повредил их. Обязуется возместить за траты на реставрацию. Сам директор заявил, что закон он не нарушал, взяв картины из хранилища. Министр культуры Азамат Джиманкулов сообщил, что все картины на месте, а по поврежденным подлинникам работают специалисты из комиссии, которые выяснят, действительно ли подлинники вернули в музей, на каких основаниях и в каких целях директор вынес бесценные полотна из музея. И как стало известно, юрист Шигаев написал заявление об отпуске с последующим увольнением. Двухлетняя девочка, которую истязали родственники, умерла накануне в реанимации Джалабадской областной клинической больницы. Как сообщили в УВД области, по делу назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна вынести решение, какой тяжести были нанесены побои. Ранее дело было зарегистрировано в ЕРПП как несчастный случай, потом переквалифицировано в нанесение легкого вреда здоровью. Но по итогам экспертизы будет решаться вопрос переквалификации дела на более тяжкую статью, сообщили в УВД. Напомним, 7 мая в больницу Джалабадской области была доставлена девочка в тяжелом состоянии. Состояние. На голове и цели ребенка имели синяки и следы побоев, как свежие, так и старые. Как сообщила председатель общественного фонда Лига защитников прав ребенка Насгуль Турдубекова, девочка находилась на воспитании в доме мачехи ее мамы. Мать ребенка находилась на заработках в России. Бабушка отрицает нанесение побоев ребенку и утверждает, что ребенок просто упал с лестницы.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 ВПС э, частично от легка было. И ему назначило лечение.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 К этому часу это все новости. Всего вам доброго вам. До встречи.